Здравствуйте, друзья! С вами Вольская Светлана, консультант, преподаватель Фэн-шуй школы Натальи Пугачевой. Мы продолжаем серию видео о летящих звездах в 2023 году, и сегодня говорим о двойке. В предстоящем году двойка прилетает на восток. В первую очередь это звезда болезней, также она дает лень, торможение и накопительство.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 Если вы много работаете или учитесь дома, значимым является также место рабочего стола, но на кровать обращаем наибольшее внимание. Если двойка на входной двери в квартиру, ее влияние почувствуют все жильцы. Самый ценный совет – сразу после 4 февраля 2023 года пройти профилактический медицинский осмотр всей семьей. Можно сдать анализы, сделать прививку, как-то ранить тело, Уколы красоты сюда тоже относятся. Также очень благоприятно добавить в сферу здоровья новые оздоровительные практики, пересмотреть пищевые привычки и так далее. Тогда двойка будет счастлива и не будет сильно досаждать людям. В третьем году мы избегаем длительного пребывания в восточной части восточной комнаты. Не спим здесь, ведь таким образом негативная звезда усиливается. Если уйти из этой комнаты невозможно, сдвигаем кровать в благоприятный сектор. В нашем примере небольшая перестановка спального места с востока на запад значительно улучшает ситуацию. Если сдвинуть кровать в другую часть комнаты невозможно, тогда следует отодвинуть ее изголовье на полметра от внешнего периметра квартиры. Не беспокоим шумом и вибрацией 15-градусный сектор «Восток-2». Не сверлим здесь стены, не стучим, не забиваем гвозди, не меняем окна, двери и так далее. Если речь идет о частном доме, то не стоит весь год тревожить эту часть востока и на участке. Речь о рытье котлована, забивании сваи и так далее. Грядки на привычном месте возделывать безопасно. Особенно неблагоприятно находиться в секторе с двойкой, и тревожить это место активностью, если снаружи, на расстоянии около 100 метров и ближе, находится ша внешнего окружения. Например, стройка, опора, лэп, свалка или любой уродливый объект на уровне вашего этажа. Следует найти способ не использовать комнату с плохой звездой, если снаружи есть ша или другая активность. Сильнее остальных влиянию двойки будут подвержены люди с ГУА-3, мужчины от 30 до 45 лет, старшие сыновья в семье, агрессивные бизнесмены и спортсмены. Проблемы распространяются не на всех, а на представителей группы риска, которые спят в этом секторе или имеют двойку на дверях. Если в семье нет никого из группы риска, звезда болезни будет в первую очередь влиять на мужчин. В случае необходимости использования востока убираем оттуда предметы красного цвета и добавляем корректоры. Традиционными корректорами от двойки считаются 6 китайских монет, перевязанных ленточкой, металлическая музыка ветра с шестью трубочками и медная тыква вулу. Вулу рекомендуется привязать к ножке кровати или разместить на высоте от полуметра до метра от пола. Очень эффективно положить здесь крупные металлические предметы, например, лист металла или даже штангу. Все корректоры оставляем до февраля 2024 года. В санузле, кладовке или в комнате, которая практически не используется, корректор не требуется. Хорошее качество двойки – накопление. Поэтому на Востоке в этом году хорошо иметь сейф или то, что вы коллекционируете. Если в спальне с двойкой нет ша и других внешних активизаций, например лифта со стороны востока, то очень важно просто хорошо поставить кровать и использовать корректор. Если двойка нигде не размножается и вы соблюдаете все меры предосторожности, можно вообще не заметить ее присутствие. В следующих роликах я расскажу подробно о других летящих звездах